Драфт 2014 года должен был быть по всем прикидкам одним из самых сильных со времен драфта 2003 года и появления в Лиге Леброна, Кармела, Уэйда, Боша и других ребят. Если смотреть по персоналиям, то часть из них либо травмированы, либо выходят в мусорное время, либо вообще не играют. В частности даже получился сейчас травму Джабари Паркер, второй выбор, а, номер три Джей Лемби тоже не играет, вылетел, четвертый Арон Гордон в Орландо тоже травмирован, не играет, а, пятый шестые а, Марку Смарт и Данте Экзэм тоже практически не играют, Смарт вот после обмена Роджона начал выходить и показывать какие-то положительные сдвиги в своей игре, а, седьмой номер Джулиус Рэндал тоже на год вылетел. И как бы, 8-9 тоже, в принципе, вонли и Стаускас практически не играют. И получается, что из реальных э, новичков, которые что-то показывают э, позитивное в своей игре, это Эндрю Иггинс, это номер 16 Нуркич, э, благодаря хорошей игре которого... В частности, Денвер решился на обмен мозговым. И 32-й... Э, Макдэниелс, который играет в мусорной команде Филадельфии, но какие-то интересные моменты в его игре специалисты отмечают. Кто может получить титул лучшего новичка в этом сезоне, то практически сомнений не возникает, что им будет Эндрю который Мало того, во-первых, у него нет альтернативы, раз, а второе, его показатели пошли вверх, практически во всех матчах последних он набирает 20 плюс очков, показывает все более и более уверенную игру, по крайней мере, на чужой половине паркета. И уже практически нет сомнений, что именно Уиггинс получит титул лучшего новичка в этом сезоне. видео.